Все женщины похожи на цветы, нежны, душистый, трепетный и гибкие, Лосов да Бог, для счастья, доброты, Что всем дарили нежные улыбки, Все женщины похожи на рассвет, Что озаряет мир в своем убранстве, На капельку росы, На яркий свет, На сладкий сон в полудимо пространстве. Все женщины похожи на луга, Где пахнет краснотравие и ромашкой, Где белый танец и виден мотылька. Под скрипку из воротливой букашки. На ангелов, похоже, вы не зря. Своим крылом разгоните ненастия. Вы чище и нежнее хрусталя. Пусть будет с вами каждую минуту счастья.